Сегодня мы рассмотрим с вами вторую причину, почему не получается у МЛМ предпринимателя пробивать свой финансовый потолок и двигаться к успеху. Привет, с вами Марина Демидова в рубрике ⁇ Психология сетевика ⁇ я коуч и тренер личностного роста по целеполаганию, а также семейный психолог-регрессолог. Почему я затрагиваю эту тему? Потому что ко мне огромное количество сетевиков обращается с просьбой помочь пробить их финансовый потолок. Именно поэтому я решила записать рубрику «Психология сетевика». И этот тормоз называется «Я не умею продавать». Когда так заявляет человек, он скорее всего будет находить какие-то оправдательные моменты, почему у него не получается в сетевом бизнесе. Но «Ну, я же не умею продавать, поэтому у меня такие маленькие чеки. Тебе хорошо, ты умеешь продавать, а я не умею продавать. Вот эта детская позиция говорит о том, что человек просто не хочет разбираться, а что же такое продажа. Мы каждый день что-то продаем, мы продаем себя, мы продаем свою услугу, мы продаем свою любовь, потому что для того, чтобы вовлечь человека куда-либо, нужно уметь продавать. Вовлечение – это и есть продажа. И если вспомнить детство, то, скорее всего, вы сталкивались с такой ситуацией, когда видели несколько детей и поведение этих детей в игровом формате. Один ребенок легко вовлекал. И он командовал, созывал какое-то большое сообщество детей, придумывал игры. И с ним легко было общаться, и с ним легко было играть, а также он был интересен своим сверстникам. И были другие дети, которые сами никого не вовлекали, но иногда вовлекались в эти игры. Все это зависит от психотравмирующих детских установок, которые нам, ну, к сожалению или к счастью, навешали наши родители, наше близкое окружение в далеком-далеком детстве. Именно с этим я разбираюсь как психолог. Но для сетевика важно понять, что любой навык можно оттренировать. Ты же взрослый человек, и если ты решил заниматься бизнесом и уже видишь, что в MLM-индустрии огромные деньги и очень маленький вклад для того, чтобы начать это дело, то наверняка ты уже и задумался над тем, а как же мне научиться продавать. Для того, чтобы научиться продавать, нужно сначала первое понять, что продажа – это и есть вовлечение. Начинай тренироваться на своих домочадцах, вовлекай их куда-то. Придумывай какие-то мероприятия, совместные поездки, вылазки в какие-то центры, да? то есть что-то делай, вовлекай. Вовлекай в процесс приготовления пищи, вовлекай выкинуть мусорное ведро, это тоже продажа, и если у тебя получится это сделать без обид, без скандалов, без доказывания своей правоты. Ты поймешь, что продавать это на самом деле не стыдно, это здорово, и это здорово помогает нам в жизни. Именно поэтому сетевики такие открытые, с ними легко заговорить, и они могут решить любую проблему просто выслушав тебя. Для этого не нужно быть большим специалистом во всех областях. Огромное количество людей нуждаются в том, чтобы их просто услышали и послушали. И соответственно, когда мы совершаем продажу, первое правило сетевика. Продаем молча. 80 80% нашего времени мы молчим и слушаем клиента, и только 20% говорим, как он может решить свою боль. Именно в этот смысл продажи. Мы молчим. Поэтому, когда ты вдохновлен своей компанией, своим продуктом, и тебе очень хочется рассказать абсолютно каждому в твоем окружении, рот на замок. И первое правило сетевика 80 – 80% мы слушаем и 20% молчим. Тогда у тебя будет меньше отказов, и тогда ты быстрее научишься продавать. Ну и тренируйся на своих домашних. Я жду от тебя отзывы и комментарии, как это у тебя получается. С вами была Марина Демидова, а в следующем видео я вам расскажу о третьей ошибке сетевика.